Ну, в любом случае доброго времени, уважаемые друзья. Э, студия телевидения, медиа-центра Ульянского университета опять принимает гостей. И сегодня в гости у нас легендарный э, гость, э, которого можно представлять долго, а одновременно вообще не представлять, потому что его знает вся страна, это Федор Владимирович Елевьяненко, э, легендарный спортсмен, э, боец которого считают непобедимым, несмотря на то, что за вами числятся три победы, но как писали все спортивные обозреватели, это были не победы, это, поражения, точнее, это были не поражения, это были своего победы. Итак, Федор Владимирович Янин Карабус, сегодня гостью Яновской, гостью Яновского государственного университета. Федор Владимирович, у меня к вам. Есть несколько вопросов. Этому, вы знаете, они меня интересуют, наверное, в такой же степени, как аудитория. Когда вы становитесь человеком знаменитым по-настоящему, а уж тем более знаменитым в спорте, за этим лежит чудовищная работа Вот тот такой момент в вашей жизни, когда вы поняли, что надо идти все выше, выше и выше, и что вам этого понадобится Потому что конечно, это, конечно, тяжелый страш нет, у меня не было такого, что я понял, что я должен быть больше, больше. Все, что постепенно, все, что поступательно, когда было ребенком, мне хотелось стать в городе, тогда и стал чемпионатом. в прайде вот в эту мощную мощную ассоциацию смешанного стиля хотя насколько я понимаю вы прошли и через гринты через ассоциации но по вашим же отзывам вот именно проект на вас вернул кадр почему именно прай вы можете знать об этом Потому что прайд, я знаю, на тот момент была организация номер один все лучшие бойцы были между проектами и мне удалось, да, того, что удалось что поступать да, с лучшими на тот момент то есть вы как какой-то звездный пул попали да? то звездный, я Стал чемпионом, мы выложили в прайд, сразу, скажем так, тем самый первый, самый такой лесорубный. с этим, с таким образом. Но хотя с другой стороны, да и булчкулиган, я не знаю, там наркотики, да хулиганское поведение мы поговаривали об этом в прессе во всяком случае писали что баловался чем-то а, не очень популярным, да. на фольсты, злой вот, бой 2003 года я уже довольно посмотрел как вы справились с хулиганом да Гарри Будович на тот момент был одним из лучших бойцов одним из самых известных он его в технический минуты, да. А вот, а вот э, тоже известный спортсмен, э, полицейский, теперь как в Америке, очень непонятный такое прозвище, э, Славный спортсмен, очень сильный, насколько я понимаю, с мощным и страшным коронным ударом, высоким э, набой, Да, э, вот, С ним вы посмотрели достаточно интересно. Я понимаю, как тяжело уходить от высоких ударов ногами, они опасны, да? потому что там, когда на попадание можно... Да. И все-таки вы ему навязали свою манеру. Вот это умение навязывать свою манеру, это особая категория, или, просто сказать, ваше короткое я никогда не привязывался к, к определенной тактике ведения боя. Я всегда пытался э, передумать оппонента и посмотреть, что он может мне предложить. Что? что я смогу ему навязать, и что он может мне предложить ответ. Это шахмат, а, обоюдная работа. Да ладно. Прежде всего. Как? Прежде всего. Как? Да нет. Вот это не, в основном, принимать не минуты. Быстро было на местные решения. Едином отличаются бойцы. Мы сразу приходили. Я рад, чтобы выступал с Компрометировал всех, кто... у нас был такой, как он сказал, не бой от битвы. Да, бой был бескомпромиссный, Мирка бы сказал потом. конечно он всегда все равно останется э, одним из самых титулованных самых интересных бойцов но на сегодняшний день это конечно не тот мир, который раньше по э, 10% нет то есть в спорте надо вовремя уйти? я бы сказал, да, если мы хотите, я думаю, что за тобой следием, это твои личные нужно, это тоже уровень страны. Потому что, когда мы с ним бились, здесь было противостояние. Хорваты, 70 человек хорватов бежали, молитвами чтобы он смог видеть своих соотечественников, это была прямая трансляция на камеру, действительно на года, не как когда мы делись, на Согласен с вами, здесь уже скажем про я не знаю, что не государство предпоследствии... я думаю, что уже не было на двух символов на двух символов страны да? хорошо, я заканчиваю э, с боевой частью но заканчивая последним вопросом вот этот вопрос меня искренне волнует у вас был бой с э, корейским спортсменом Он человеком просто гигантский насколько я посмотрел по характеристикам он сантиметров 60-50 ну, лет выше а килограмм на 60-70 лет тяжелее то что это было визуально даже заметно вот если нам сейчас э, режиссер покажет тот самый финал боя я вам после этого вопрос задам так вот смотрим, вот где-то последние минуты уже идут. Ну вот на экране мы видим, что происходит. Мы работали, здесь надо и... делать свои... а да, делать ну, логика Когда? понятна, все остановите. А, вот нет. теперь я вопрос задаю. А, вот есть у каждого человека, да, ну, предел возможности, он все равно есть. А кроме того у человека есть, ну, внутренние ощущения, ну, там опасности чего-то, да, но все равно же это особенно у бойца. Вот когда такая громадная махина, сказать, машина э, идет на вас. И вы понимаете, а побеждать надо. Ни один замечательный боец, приблизительно в такой ситуации, попавший, ну там он э, у широмалашивея закончил бой довольно жестко, тоже в последнюю секунду, он мне стал мне было некуда. Я говорю, а как? Он говорит, Одеваться было некуда, он меня убил. Вот такая мотивация. Вот вы что? Кто в этот момент испытывали, борясь с человеком, превосходящим вас физически? Ну, там по вам, мать своей. Вы помните это ощущение? А, наверное, они у меня не, не было. Mm -hmm. а, на тот момент уже для меня дошли габариты. То есть я не смотрел на габариты, я смотрел на, на мастерство, то, что он умеет в Ринге. А габариты это наверное, для ребенка, и для человека, который не выступал. Все мне все-таки приходилось выступать с раз в разных конференциях. И в какой-то момент все это входит на задний план. Единственное, я помню, что на пресс-конференции, когда, э, пресс а, когда мы стали рядом, в стойку, его рука оказалась рядом с моей головой. Я так, по зрением увидел, что понимаю, что его кулак как раз Поэтому сначала максимум своего знания, умения. То есть это своего рода шахматная партия. Я всегда говорю, что не должно быть беспокоить таких выдухов, не должно быть любой, любых жизненных ситуаций. Каждое действие должно быть продумано. А здесь для меня важнее передумать. Не перебить его, не, не свести его с кем. Да. Вы абсолютно правы, когда сказали, что в наиболее знаковых поединках вы становитесь не столько бойцом, а сколько символом страны. Ну, вспоминаем, 12-й год. Я, я не минулся. Не, да. не, я, конечно, не себя лично, а бойца высочайшего уровня, то есть который действительно символизирует этот момент страны. С вами так получилось, вы достигли того, что... Знаете, я считаю, что любой спортсмен, выходящий, выступающий Droite, да, Бой, ну, как, забываем, да. да. а, любой, кто добрался на чемпионате России, есть, а, лучший спортсмен, бежащий, предсто, представляющий сборной страны, вы даже и понимать, что они уже не просто передовые спортсмены. А, вы представляете, не только себе, а и диригировал. Да. Да. Да. да, отвечаешь да. уже не только за себя и за свои медали, а уже да, перешел в другой разряд. Ну хорошо, вот именно про это. Вы знаете, вот мы сегодня в кризисное время живем. Ну, так вот Бог нам дал, живем во время перемен. Боремся по мере возможностей, но тем не менее образование в кризисе, здравоохранение, кризиса, экономики, сами знаете, достаточно спорт, мировой экономический кризис, спорт в том числе. Вот я не специалист в этой области, но обращаюсь к людям. В спорте, я увидел одну проблему. Разорвалась неприемственность между спортом воровым, вот там, где мальчишки приходят, чему угодно, спортом массовым когда мы не растим чемпионов, мы а просто создаем условия для проявления этого И спорта, мы быстро подолхой действительно самый талантливый. Вот, как вы считаете, сегодня момент в спорте в этом или может быть в чем-то другом? Я бы не сказал, что у нас нет детского спорта. Есть у нас детский спорт, и дети, занимающиеся любящимися секциями, и тренера, которые болеют, живут этим, любят свою работу, готовы что ночами не спать, но отдающие полностью душу Другое дело кажется, что не создать такое отношение или написать. с вашими не Я не сказал, что да, это, Если так да, посмотреть, мы все время живем в кризисе. Это мы не уходим, слава Богу а И каждый может носить пользу своему мнению, и своим ближним. Выполняйте работу, которую я максимально хорошо делаю, сейчас которой не, ставлю, а, с, не, не, поставил, не а, повторюсь, что я знаю, что когда-то придется сегодня <смех> уходить. В завершении карьеры я закончил выступать где-то в втором Вопрос, идти спортом нельзя, как правило, ты не всегда останетесь. Ваша роль, чем в Нет, без такой уже, такой. Год. уже год я хотя я все вопросы, которые возникают в федерации, я занимаюсь, решить, Федерации России, просветленных мамах России. Я развиваю, развиваю смешно, движение на восток, езжу с мацевлассами, рассказываю, показываю, все, что я весь свой день вышел, с тренером, ребятами, будущим спортсменом, дальше. Учаюсь молодым, учаюсь. Я стараюсь все, что я умею, все, что я знаю, все свои взгляды. Ну что ж, спасибо вам огромное за то, что в наше время посетили нашу студию. И в нашей студии был сегодня региональный двоец, Тетя Ильяненко. Мы поговорили о его биографии, мы поговорили о планах. Очень рады вашему виду. Всего вам доброго. Желаю вам счастливых успехов, исполняйте всех. Спасибо. Стоп, я вас Спасибо вам огромное.